Привет друзья, пришла весна и пришло время для подготовки и вывода пчелиных маток у себя на пасеке. Многие пчеловоды, матководы выводят маток у себя на пасеке разными методами, разными технологиями, способами. У каждого свой подход к этому делу, у каждого свой инвентарь. Я хочу поговорить сегодня о привывочных рамках и в принципе рассказать как вывожу маток у себя я на пасеке для вывода маток я использую два как бы способа это перенос личинок вручную шпателем китайским шпателем у меня их много это вот разные варианты с разными наконечниками я их выбираю шлифую, полирую язычки и так далее для переноса личинок вручную я использую Шпатель китайский и вот такого рода привывочную рамку. Они у меня разные, их много, с разными количеством мисочек и так далее. Это как для примера. Для такая у меня привывочная рамка я ею работаю для вывода маток шпателя и для сбора маточного молочка. Маточное молочко собираю как бы двумя способами. Первый способ это я делаю точно так же, как и для вывода маток, но по более количество мисочек для прививки для маточного молочка. И второй способ это когда я забираю с нуклеуса, который у меня на рутовскую рамку матку. Я через 72 часа э, прихожу с шпателем, Есть у меня вот такой шпатель. И э, собираю маточное молочко. И ломаю этим маточники и сразу же подставляю практически маточник на выходе. То есть я и собираю молочко сразу же, и сразу же подставляю маточник на выходе. Вот такая планочка, на которой я клею вот такие ромбики. Я вырезаю ромбики с жести, с оцинковки. И клею эти ромбики на планочки. Чем мне нравятся именно ромбики, почему, ну, как-то я вот видел еще в начале своей, там, 16 лет, когда начал заниматься водоматок. Мне понравилось, и я, в принципе, так и делаю. Ромбик это хорош тем, что я его наклеил на планочку, приклеил к нему восковую мисочку, которую, вот, мисочки, которую я делаю с помощью силиконового шаблона. Очень удобно, очень классно, в принципе быстро, и мисочки получаются ровненькие, хорошенькие. И с помощью шаблона, и с помощью воскоплава, который у меня уже есть, который мне подарил Александр Пасечник, очень удобно, очень практично с этим как бы инвентарем работать. Наклеиваю сюда на такую рамку ромбики с мисочками. Чем мне нравятся ромбики, это... Тем, что когда у нас запечатанные маточники, нам нужно отобрать маточники и, или ну, отобрать для постановки в семью, отводок, в нуклеус. Я просто под, достаю рамку и стамеской подковырю не маточник, а просто железку. Это чем железка хороша? Тем, что, э, во-первых, э, многие пчеловоды клеют саму мисочку к дереву, я клею ромбик. Это хорошо тем, что мы, э, я с этим ромбиком могу манипулировать э, на рамке в любое удобное для меня место. То есть я могу прикрепить хоть здесь маточник ромбиком, хоть здесь. То есть в, там, где мне нравится, туда я могу прикрепить свой маточник. Хотя и без ромбика его можно приклеить, поставить сверху рамки, то есть в принципе проблем нету. Ну я как-то повелусь, я делаю так. Это по поводу ромбика. И за эту рамочку я сказал для прививки шпателем. Шпателем, кстати, можно также прививать и в джентльский сот, и в сотник, это пластиковые мисочки. Ну, в принципе, я с шпателем работаю с восковыми месочками. Также у меня есть на пасеке джентльменский сод. Вот такой, несколько у меня, кстати, джентльменский сод. Полная комплектация. Вот так он выглядит на ромке. Сейчас идет у меня подготовка к сезону. Я все чищу, как бы делаю, обновляю инвентарь. Он закреплен у меня, врезан в рамочку. В суш закреплен двумя гвоздиками и крепко держится, не шатается ничего. ну Многие делают просто на саму рамочку. Ну, я делаю в суш, сушнину, вставляю, так как мне нравится, когда я открываю э, матку, освобождаю. Матка, ну получается, когда есть сушняк, матка переходит и может нам засеять на рамке. Потом, когда я достаю это все дело, я могу даже шпателем взять этот материал для вывода в дальнейшем. Когда же просто сот на самой рамке, то матки потом надо еще перейти. Ну, как бы это мое субъективное мнение. То есть мне больше нравится так. И я вижу плюс в этом, что матка не получает стресса, нету пустого пространства. Она сразу переходит, сюда сеет. И, в принципе, рабочий вариант, так как достаю, есть еще и племенной, как бы, ну, материал для вывода. При использовании джентерского сота у меня есть несколько привывочных рамок. Первая рамка привывочная, так как не у всех пчеловодов есть полная комплектация, и нету вот этих всех цоколей держателей разного варианта, вот такого варианта, вот такого, у нас есть, к примеру, стандартный, стандартный комплект, то там нету держателей, есть только мисочки и донышко. Для этого я сделал вот такую рамочку привывочную, на которой сверлом на 8, по-моему, на 8 или на 9. Возможно, даже и на 9, Сделал отверстие с расстоянием где-то. Ну, у меня тут 2 сантиметра. В принципе, можно от сантиметра до двух с половиной. Делаю прививочную рамку вот такой. Чем это удобно? То, что нам не нужно ни держать, ни цокали ни, ничего. Просто взять донышко с мисочкой, уже с личинкой, и просто вставить в планочку, и все. И у нас уже готовая рамка для прививки. Есть свои минусы, как в этом варианте, как в этом. И еще в третьем варианте. То, что когда нам нужна, к примеру, маточник заизолировать, ну, нам нужны неплодные матки. Нам нужно достать эти все маточники и поместить их то ли в клеточки, то ли ну, заизолировать. Для этого нужно это все разбирать и ставить в другую рамку, то есть в клеточке и все такое. Чем это вот именно минус в том, что нужно больше манипуляций с этой рамкой. Но, как вариант, она имеет право на жизнь, так как не у всех есть полная комплектация, ну, в нашем случае, джентльменского сота. Также есть вот такая прививочная рамка, на которой я сделал вот такие рамки с отверстиями. Я сверлил сверлом, по-моему, на 18. Здесь сюда просто вставляются вот такие цеколя. То есть они есть гладенькие, есть вот такие ребристые. Они тоже сюда вставляются, в принципе, и вставляются сюда в рамочку. Но, опять же, чем неудобство, то что мы не можем ни надеть бигуди сюда, ни заизолировать быстро, то есть чтобы не разбирать саму рамку. Нам нужно, чтобы заизолировать маточник, нужно достать рамку, к примеру, достать наш привитый маточник уже готовый достать это все, поместить его в клеточку или поместить его в бегудь и опять этот бегуди нужно в какую-то э, ну, рамочку другую перестанавливать то есть э, переставлять вот в этом есть большой минус но ну, тем не менее у меня есть и такие рамочки, так как э, неплодные матки нам нужны по сути для первого заселения нуклеусов в дальнейшем идет постановка в нуклеусах уже маточником на выходе, то эти варианты они все работают хоть тот, хоть тот, мы достаем маточник и помещаем его в нуклеус, ну сам маточник в принципе так есть у меня еще вот такая рамка. Это уже для полной комплектации. Она мне очень нравится, очень удобно. Чем она удобна? Есть вот такие как бы, держатели, есть вот такие цоколя. И очень удобно тем, что прививая рамку мисочки с личинкой, мы просто берем мисочку, помещаем ее вот так на рамочку, приклеиваем. То есть нам не нужно нам не нужен воск, нам не нужны вот эти ромбики, которыми мы играемся. Мы просто вставляем нашу личинку с мисочкой, с донышком, вставляем в цоколь, в держатель и как бы даем на прививку. И самый большой плюс в том, что когда у нас готовая рамка привитая и уже у нас есть маточники для изоляции, мы просто берем наши бегуди, к примеру, достаем рамку. И ничего не снимая, мы просто берем беруть и изолируем нашу матку. Все, наши маточники из-за изолированы, матка не выйдет, не уничтожит нам всю партию. Вот получается у нас уже собранная вот такая рамочка. Чем еще хорошо цакаля держатели? Тем, что, допустим, у нас есть свободное место, к примеру. Свободное место есть у нас в центре. Мы можем, к примеру, с краю рамки достать нашу матку или маточник, который мы заизолировали, к примеру, и поместить его ближе к центру. То есть не, не надо нам других манипуляций. То есть, ну, как бы просто берем с краю и переставляем его в центр. Чего нельзя сделать, к примеру, к примеру вот на такой рамочке. То есть, тут, где привыли, там и будет. Ну, с другой стороны, пчелам виднее. Но, тем не менее, при первом выводе маток всегда есть ночные похолодания. И, ну, я считаю, что э, с краю можно переместить в центр. Или манипулировать, к примеру, забрали матку отсюда, забрали матку отсюда, там переставили маток ближе к центру и так далее. Вот такие... Рамочки я использую. И, кстати, еще такой маленький лайфхак, как говорится. Для чистки мисочек в джендерском соке есть вот такой пластиковый в комплекте идет как бы чистилка. Она чистит все хорошо, но помимо нее я еще использую вот такие палочки. Это палочки с мороженого. Очень классная, очень удобно, и многим как бы рекомендую попробовать. Чем она хороша? Это палочка с подмороженного. Она идеально по диаметру входит в, в саму мисочку. И очень хорошо ей чистить, выгребать, так как говорится, все, что там есть. Маточное молочко, воск и так далее. И... Плюс в том, что она деревянная, она не царапает нам саму мисочку. То есть очень удобно ею чистить. Я, мне понравилось, я все вот такие палочки, которые у меня есть от мороженого там. Я их собираю и чистю ими мисочки. Кому будет полезно, пользуйтесь. Мне понравилось. Рекомендую вам. Вот такое видео по нашим, по моим. Привывочным планкам, рамкам. Вот так я вывожу маток с помощью джентерского сота и с помощью переноса личинок шпателем. Все. Всем спасибо. До новых встреч. С вами был Иван Фабро. Пока.